техническое задание номер один выполнено 100 процентов привязка труб существующего фок к нашему и т.п. полностью обвязана здесь тоже полностью это вентиляция Коллектор обратки обвязан полностью, коллектор подачи обвязан полностью, началась врезка кипа на системе отопления. Техническое задание номер два Обвязать Кипом врезками 15 модуль ввода бассейнов модуль вентиляции модуль ГВС Также был установлен щит на коммерческий узел, учет прием данных для теплоэнерго. Вставить катушки. Вставлены катушки. И демонтировать, и вставить счетчики. Три штуки подачи обратка и линии подпитки с теплосети. Тренажный насос тоже полностью установлен. А это все.